Всем добрый день, уважаемые мои подписчики и гости моего канала. Я рада вновь всех вас приветствовать. Во-первых, хочу извиниться за долгое отсутствие на канале. Я обещаю вам продолжить работу на своем канале и тем самым почаще выпускать новые видео на нем. Сегодня у меня для вас необычный обзор. Работая в техподдержке у провайдера, очень часто сталкиваешься с клиентами, которые по нечаянности, как они утверждают сами, нажали на кнопочку сзади своего роутера, не зная тем самым, что она означает, и сбросили настройки роутера на заводские. А что делать, если у вас дистанционное обучение – либо вы работаете из дома в интернете на компьютере, и вам срочно нужен интернет. Сегодня я расскажу вам, как настроить ваш роутер с нуля, если ваш провайдер поддерживает соединение по протоколу передачи данных по ППОЕ со статическим IP-адресом. Я всем советую досмотреть это видео до конца так как в конце видео я расскажу вам, от чего зависит скорость интернета по Wi-Fi и всегда ли в заниженной скорости по Wi-Fi виноват ваш провайдер. Итак, поехали! Настраивать мы сегодня будем с вами роутер D-Link шестьсот пятнадцать. Это видео также будет полезно посмотреть тем пользователям, которые только что купили роутер и хотят настроить его самостоятельно, но не знают, как это делается. Итак, берем роутер и достаем его из коробки. Подключаем сначала блок питания в специальный разъем сзади вашего роутера одним концом и другим концом в сеть. Далее подключаем LAN-кабель с коннектором RG 45 в гнездо LAN вашего системного блока компьютера одним концом и другим концом в любой LAN-порт вашего роутера. Берем кабель провайдера. Это тот, который приходит к вам в квартиру и вставляем его сзади вашего роутера в порт WAN, либо он называется интернет, как на этом роутере. Далее. Открываем на компьютере любой браузер. У меня это браузер Opera. И переводим вашу клавиатуру с русского языка на английский, нажав клави клавиши Shift плюс Alt. Далее. В адресную строку, расположенную вверху окна браузера, вводим IP-адрес вашего роутера. Вот как я ввожу. 192.168.0.1 Нажимаем «Интер» и попадаем в настройки вашего роутера. Читаем. Нажимаем «Начать». Далее выбираем «Русский язык». Далее выбираем «Расширенные настройки». Тут перед нами открывается вот такой интерфейс роутера D-Link DIR615. Вам нужно будет придумать и ввести самостоятельно любой пароль, который вы должны будете запомнить, записать на листок. Он нужен будет вам для последующего входа в ваш роутер, если вы захотите поменять на нем какие-либо настройки. Но если вы забудете ваш пароль, войти в настройки роутера у вас не получится. Придется сбрасывать настройки роутера на заводские кнопкой «Ресет», которая находится сзади вашего роутера, и тем самым настраивать его заново. Далее вам нужно будет придумать имя Wi-Fi сети. Вы можете назвать ее по-любому, даже своим именем. Также в названии вы можете использовать любые буквы и цифры. Я, например, назвала свою Wi-Fi сеть «Чайка-21». Я использовала английские буквы, алфавиты и цифры. Далее с вами нажимаем применить и попадаем в интерфейс с настройками. Слева по экрану выбираем настройка соединений. Далее нажимаем one. И у вас появляется вот такой интерфейс со списком соединений. Ставим галочку Напротив, в окошке напротив ван динамический IP и нажимаем «Удалить в корзину» на значок корзины. Удаляем, жмем «Окей». Далее нам нужно добавить соединение. Жмем «Добавить» и выбираем из списка ОЕ. Далее вводим имя пользователя и пароль, который предоставил вам ваш провайдер. И нажимаем Применить. Далее будем настраивать с вами статический IP. Выбираем его в списке и вводим IP-адрес, маску под сети, первичный ДНС и вторичный. В основном.. В договоре у вас, либо в вашей карточке клиента, должны быть указаны параметры вашей сети, которые вам потребуются для самостоятельной настройки роутера. Ввели. Жмем «Применить». И у вас после того, как все загрузится, на экране должен быть в статусе «Стоять соединено» и кружочки, кнопочки «Гореть зеленым цветом» и «ПППОЕ» и статический IP. Далее слева выбираем Wi-Fi, основные настройки и сеть у нас уже, как видим, появилась то название, которое мы придумали в самом начале настроек. И нам осталось только ввести настройки безопасности беспроводного соединения. Далее Вводим настройки безопасности. Сетевую аутентификацию. Выбираем WPA2-PSK. Как правило, она уже сама выходит в настройках. И вводим пароль PSK, любой, какой вам захочется. Только обязательно не забывайте заполнить пароль от сети Wi-Fi. Либо запишите его на листок. Так как, если вы его забудете, то вам никто не поможет его вспомнить. И тем более ваш провайдер. Потому что некоторые, меняя пароль на сети Wi-Fi самостоятельно, пытаются узнать его у своего провайдера, звоня в техподдержку. Но, дорогие мои, откуда же мы можем знать то, что вы придумали сами? Итак, жмем «Применить». Все практически готово. Теперь вы можете проверить правильность настройки вашего роутера. Зайдя на любом вашем устройстве, которое поддерживает Wi-Fi сеть, найдите вашу сеть Wi-Fi в списке Wi-Fi сетей, введите пароль, и если вы все сделали верно, то у вас в статусе должно быть «Подключено». Зайдите в YouTube или любую социальную сеть, Проверьте загрузку. Открываются ли страницы? Идет ли видео на канале? Вот так легко и просто настраивать роутер D-Link DIR615. Вот мы и настроили с вами роутер d DIR615. Я думаю, что ничего сложного в настройке этого роутера вы не увидели. Также, если кому-то будет интересно, как настроить роутер tp самостоятельно, напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Я сниму для вас обзор. Ну а сейчас мы поговорим с вами на самую наболевшую тему. Это от чего же все-таки зависит скорость Wi-Fi сети. Если вы хотите понять, какую скорость обеспечивает вам провайдер, измеряйте скорость прямого проводного подключения. Тест измерения скорости по Wi-Fi не даст вам достоверной информации. На скорость Wi-Fi сетей влияют внешние факторы, не зависящие от провайдера. Например, помехи от других Wi-Fi-сетей, в частности ваших соседей, которые тоже работают в диапазоне 2,4 ГГц. Также бытовых приборов, микроволновой печи, они также работают в диапазоне 2,4 ГГц. А также стен, дверей, в том числе и от мощности передатчиков роутера и приемников на вашем устройстве. Самый простой способ проверить скорость проводного соединения – это подключить интернет-кабель провайдера в ваш компьютер или ноутбук. При таком измерении допустимо отклонение в пределах 5-10 мегабит в секунду. Если результат соответствует заявленной скорости, то при наличии проблемы она связана не с качеством услуг, предоставляемых провайдером, а с работой Wi-Fi сети. В интернете существуют сайты, на которых вы можете измерить скорость обмена данными между вашим компьютером и серверами в интернете. Самый популярный из них это speedtest.net. Сразу хочу заверить всех абонентов интернета, что провайдер ограничивает скорость только в рамках вашего тарифного плана. Все остальное зависит от вашего оборудования. Также довольно часто причиной падения скорости может быть резкий наплыв пользователей. Вечером многие возвращаются с работы, дети, студенты, все дома. Кто-то играет в онлайн-игры, кто-то скачивает фильмы, программы через торренты и так далее. Нагрузка на сервер резко повышается, так как много людей пользуются интернетом одновременно. А именно из-за этого интернет может тормозить. Чем больше людей забивают канал провайдера, тем больше оборудование снижает скорость от перегрузок. Также причиной падения скорости может быть повреждение вашего интернет-кабеля, который находится на территории вашей квартиры, либо неисправность вашего роутера. Поэтому прежде чем обвинять провайдера за некачественное предоставление услуг, вы должны проверить и убедиться в исправности вашего оборудования. А если вы не сможете это сделать самостоятельно, то вы должны вызвать на дом технического специалиста. Есть еще несколько параметров, от которых зависит скорость интернета на маршрутизаторе. Это устаревшее программное обеспечение на роутер и беспроводной адаптер, установленный на ваш компьютер. Попробуйте обновить драйвера на адаптер и прошивку маршрутизатора. Каждый роутер режет скорость, какой-то меньше, какой-то больше. Как правило, это зависит от цены самого роутера. Чем он дороже, тем мощнее. А чем он мощнее, значит, значит он будет меньше урезать скорость. А я сейчас говорю именно о подключении по Wi-Fi. Если скорость по кабелю через маршрутизатор и меньше, то, как правило, это не критично. А вот по беспроводной сети потери скорости бывают приличные. Если к вашему роутеру подключено одно устройство, то оно будет получать всю скорость, которую может выдать ваш роутер. Если мы подключаем еще одно устройство и начинаем на нем что-то загружать, то скорость уже будет делиться на два устройства Ну и так далее. К тому же все подключенные устройства создают нагрузку на роутер, что приводит к падению скорости. Правильная настройка защиты сети, выбор режима работы сети и ширины канала, а также смена канала могут немного увеличить скорость. Также большое значение на скорость Wi-Fi оказывает расстояние до роутера. Удаленность от источника сигнала напрямую влияет на скорость работы сети интернет. Чтобы не было разрывов и данные передавались быстро, необходимо находиться около маршрутизатора в радиусе от 3 до 5 метров. В таком случае удастся добиться максимальной скорости. Роутер необходимо устанавливать таким образом, чтобы ничего не мешало транслированию сигнала. Качество работы беспроводной сети Wi-Fi многим зависит от того, где установлен роутер. Рекомендуется размещать его в центре квартиры, чтобы интернетом можно было воспользоваться в любой комнате. Однако, иногда люди размещают их около несущих стен. Подобные препятствия мешают нормальному прохождению сигнала, из-за чего качество соединения ухудшается в разы. Ну а сейчас мои советы вам при выборе роутера. Если вы хотите минимальной потери скорости, то придется потратиться на роутер. В некоторых случаях работа без вводной сети зависит от модели роутера. Иногда устаревшее оборудование ограничивает скорость передачи данных, из-за чего замедляется скачивание и администрация. Отдачи. Рекомендуется использовать современные модели маршрутизаторов, которые могут работать на частоте 5 ГГц. Я советую покупать роутер, который умеет работать на частоте 5 ГГц и поддержкой нового стандарта 702.11ac. Частота 5 ГГц сейчас практически свободна, а это значит, что помех там будет немного. Ведь в основном пока что все Wi-Fi-сети работают на частоте 2,4 ГГц. Если интернет хуже работает только на персональном компьютере или ноутбуке, значит на устройстве установлено программное обеспечение, влияющее на быстродействие сети. А некоторые программы могут в фоновом режиме что-то скачивать, и из-за этого ухудшается передача данных. Многих интересует, зависит ли скорость интернета от компьютера. Единственное, что может повлиять на работу сети, установленная сетевая карта. Возможно, в компьютере установлена устаревшая модель сетевой карты, которая может ограничивать скорость. Чаще всего с такими проблемами сталкиваются владельцы старых компьютеров. И последний мой совет вам на прощание. Не спешите звонить оператору домашнего интернета в техподдержку, если вдруг скорость у вас резко упала. Попробуйте перезагрузить ваш роутер. Это очень часто помогает. На этом я заканчиваю свое видео. И напоследок вам хочу напомнить, не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте лайк, если это видео вам понравилось. А также напишите мне, пожалуйста, в комментариях, было ли оно для вас полезно. Я хочу пожелать вам всем удачи во всем и терпения, а также здоровья вам и вашим близким. Ну а сейчас всем пока. Увидимся с вами уже скоро.